Восьмая часть решения задачи D13. Мы определяем здесь ударные импульсы сил. Вот, они. вот мы написали это уравнение. Сейчас мы его спроецируем на две оси. То есть Pdx. x просто минус P0x равняется Sdx. И Py минус P0y равняется Sdx. Y. Ну, в данном случае у нас... Говорю, вот мы написали. Наша задача определить, что SDX и SDY. Здесь P0X равняется минус P0. Соответственно, APX равняется... Вот у нас, значит, вот этот угол. Вот этот угол у нас. Альфа у нас уже есть обозначение. Давайте его обозначим через бета. Соответственно, где у нас вот этот угол скрывается вот в этой геометрии? Сейчас будем разбираться. Но что здесь мы запишем? Мы здесь запишем, что pdx это чему равно? pdx это значит равняется... Это у нас было обозначение mv1. То есть давайте это уберем mv1 умножить на косинус бета со знаком минус, поскольку направлено против. Минус начальный импульс, вот этот, его проекция тоже равна. Минус мв нулевое, но мв 0 это у нас как раз есть. mv наша равняется sdx. Здесь у нас что происходит по оси y? py равняется mv1 синус бета, Проекция вот этого импульса на Y равна нулю, то есть равняется y. Вот такая система, где нам нужно определить вот эту геометрию. Для определения этой геометрии давайте все-таки аккуратно запишем, где у нас косинус альфа и где... Значит, вот это у нас ступенька высотой H, напоминаю. Вот это у нас наш шарик. Вот это его центр... Значит, проведем вот этот радиус. Вот это у нас угол перпендикулярный. То есть, это наш импульс P точки D. Этот угол у нас 90 градусов. Соответственно, вот это у нас... И вот это давайте проведем. То есть, я нарисую вот этот треугольник, который у меня известен. Почему? Потому что здесь у меня... Радиус r, это у меня высота h, значит это r минус h, то есть этот треугольник мне известен. Это прямоугольный треугольник с известным гипотенузом и катетом, то есть все углы здесь я вычисляю. Давайте соотнесем, соответственно, вот этот угол и этот. Я вижу, что вот это перпендикулярно этому, это этому. Значит, вот эти углы у нас равны. Вот мой угол бета Соответственно, из этого треугольника я вижу, что косинус бета равен чему? r минус h делить на r, а синус β... Равен, соответственно, вот это нам надо будет вычислять. Ну, можно вычислить как корень из единицы минус косинус квадрат бета. Что можно вот это еще вычислять. Но это так и не важно. В принципе, можно точно так же написать, что это r квадрат корень из r квадрат минус r минус h квадрат. И написать отношение этого в гипотенузе в синус бета бета. Оба вычисления в общем приведут к одной и той же формуле. Итак, мы вычислили вот эти величины. Соответственно, мы можем вычислить что? sdx и sdy. sdx и sdy. Да, а мы не можем вычислить. Нам нужно еще сначала вычислить омега v1. Напоминаю, мы искали по вот этой формуле. Где она у нас? Ну... Я ее даже не записал, но V1 равняется омега 1 умножить на. Вот когда заменял здесь V1 это у нас соответственно омега 1 умножить на R. То есть, чтобы найти V1, мне нужно определить сначала омега 1. У нас, правда, все эти величины известны. То есть, вот у нас и омега 1 мы можем определить и омега-2 и так далее. То есть, все это нам известно, поскольку мы знаем V. V мы вот вычислили 4. Давайте мы его примерно возьмем 4 равным. То есть, примерно 4 метра в секунду. И, соответственно, определим все величины. То есть, омега-1, омега-2 и омега-3. Отсюда, то есть, вот из этой формул. Соответственно, омега-1 равняется чему? 2 третьих V умножить на R-H минус делить на R -H квадрат или будет равняться 2 третьих умножить на 4 r минус h это сколько у нас было 05 минус 01 правильно да? давайте еще раз посмотрим 05 минус 01 это 04 делить на r квадрат на 025 то есть делить на 1 четвертую это равняется то есть 2 третьих на 16 умножить на 4 десятых это равняется соответственно ну, неплохо равняется. 32 умножить на 4 это 64 тридцатых. То есть это равняется 64 тридцатых. Ну или, давайте, ладно, вычислим. 64 делить на 30. 2 с чем-то небольшим. 2 и 13. То есть примерно, то есть омега-1 равняется 2 и 13. Омега-2 чему равняется? Вот из этой формулы. Омега-2 чему равняется? Давайте вычислим корень из 2,13 в квадрате. 2,13 в квадрате 4,55. Давайте 4,55 минус 4 третьих умножить на 10 умножить на... Подождите, а зачем нам омега-2? Нам надо было омега-4. Ну, да, омега Ладно, G умножить на 10, умножить на 0,1, делить на 0,25, то есть на 1,4. Итого это будет 16, 10 и 1, 16 деленная на 3. 16 деленное на 3, это будет, будет 5,3. Да, 5,3 в периоде бесконечно То есть 4,55 и 5,33, это будет 9,88. Вот. То есть, корень из 9,88. Это примерно 9,88 корень квадратный 3,14. То есть, примерно π. Омега-2 равняется 3,14. Это омега-3. Омега-4 равняется вот этой величине. Омега-4 у нас равняется... 3,14 умножить на 2 третьих умножить на косинус 61 1 вторая, плюс 1 вторая. Это у нас единица, то есть 3 на 3, то есть примерно, это примерно 2. Ну давайте, ладно, вычислим с заданной точностью. То есть 3,14 умножить на 2 и делить на 3 равняется 2,091. 5, то есть 2, 0, 95. Вот эти все величины, которые нам могут нам понадобиться омега 1 и омега-4. То есть теперь v1 у нас равняется, соответственно, омега, то есть v1 у нас равняется. Омега-1 умножить на r. То есть равняется. Чему у нас там было равно омега-1? Где у нас? Вот 2 и 13 умножить на. 0,5. 2,13 умножить на 0,5 равняется 1 целая. И здесь сколько? 0,65, конечно. 1,065. Косинус бета. Ну, давайте уже сразу вычислим косинус бета. Это равняется 0,4 делить на 0,5. То есть 0,8. Соответственно, синус бета равняется корень из единицы минус 0,64. Это 0,36 корень, а, неправильно, 0,36 корень квадратный равняется 0,6. То есть, синус бета равняется 0,6. Вот мы вычислили все, что необходимо для этой формулы. И теперь мы вычисляем, значит... SDX равняется минус 500 у нас был. Да, минус 500 умножить. На V1 у нас равняется 1065. 1065 плюс M это 500. Умножить на V мы взяли в качестве 4. Это равняется... Ну, где-то... Давайте округлим до единицы. Это равняется минус э, 1500. Это равняется минус 1500. 500 умножить на 3, соответственно, да? Да, так. Теперь SDY у нас равняется. SDY, соответственно, равняется... А, извиняюсь, я еще не помножил на косинус бета. Косинус бета это у нас 0,8. То есть, здесь я еще должен был умножить на 0,8. Тысячу извинений тогда. Ой. Ну, так, в общем-то, 1,065 на 0,8 это сколько будет? 65 умножить на 0,8 умножить на 500 равняется 426. И это все отнять... 2000. 1574. Ну, мы не намного ошиблись, только знак у нас будет другой. А, знак будет плюс, кстати. Плюс 1574. Положительное значение больше, да. 1574. То есть SDX равняется 1574 метон на секунду. Далее, SDY у нас чему равняется? Sdy равняется, SDY равняется, где оно у нас, что я потерял, вот выше чуть, MV1 синус бета. V1 у нас 1,065, то есть 500 умножить на 1,065 умножить на 0,6. Это равняется, ну, давайте умножить 500 умножить на 1,065, умножить на 0,6 равняется 495. 495 ньютон на секунду. И отсюда мы определили S, но в виде проекции. То есть мы определили импульс силы SD в виде проекции SDX и SD. Y. Это у нас равняется 1574, 495 ньютон на секунду. Вот ответ. Давайте сравним здесь с решением SDX. Вот оно SDX и SDY. Вот так вот все хорошо выглядит. Жаль, что все отвратительно. А в остальном все хорошо. Прекрасная маркиза. Ну и что у нас здесь Жаль, не показано промежуточных вычислений, но у нас э, они еще вычисляют общий модуль. Ну, это понятно по теореме Пифагора, это все понятно. То есть, вот это SDX, мы вычислили вот эти стороны и вот эти катеты. Они еще вычисляют гипотенузу, но ну, это на любителя, что называется, формулы. Там ну, с точностью, наверное, до обозначений достаточно совпадают, я смотрю. А вот различие у нас есть, причем оно различие уже было даже вот здесь, на вычислении скорости. Неудивительно, что оно и здесь достигает. Ну, ну и как это все странно. Ну вот как мы можем ошибиться, например, вычисление там синуса или косинуса этого угла. Косинус β у них чему равен? Давайте вот посмотрим. Косинус β, где v, v, вот он в 2 Вот косинус β вот, превращается в эту величину. Это что у нас? r-h деленное на R. R минус H деленное на R. Косинус β это R минус H деленное на R. Да. Омега 1 R. Они подставляют вот так вот. Омега 1 R. Мы сразу вычислили это значение. Ну вот. Косинус R минус H деленное на R. Не здесь же мы ошиблись. 0.4 делить на 0.5. Это же не могли мы ошибиться. Это равно 0.8. V1. Что мы тут ошиблись? Омега 1 и R. Мы могли здесь ошибиться? Нет, ошибиться мы могли везде. Но до этого же формула была общая получена правильно. Значит, и все эти промежуточные формулы были правильны. Но вот как мы могли ошибиться, например, в вычислении омега-1. Вот оно, омега-1 равняется 2 третьих В. R минус H делить на R квадрат. R минус H. 0,5 в квадрате 0,25. Это 1 четвертая. 1 четвертая это 16. 16 на 4 десятых. Это получается 2 умножить на 16,32. 32 умножить, 2 умножить на 16, ага, стоп, стоп, стоп, стоп. а 32 умножить на 4, вот оно, где собака порыта, да, есть ошибка, но давайте, вот я вам ее показываю сразу, вот исправление штука такая нужная для задач такого класса всегда, 32 умножить на 4, это конечно не 64, а 120, 128 тридцатых, 128 тридцатых. Соответственно, это значение должно быть в два раза больше. То есть, омега-1 равняется 4 и 26. Соответственно, вот все ошибки отсюда пошли. Омега-1. Омега-2 у нас будет точно так же, соответственно, перевычисляться. Это было у нас что? 5,33. А здесь 4,26. То есть, 4,26. 4,26 в квадрате. 18,147. И, кстати почему я прибавлял, надо отнять 18147 минус 533 равняется, и вот это все корень квадратный равняется 358. поравняется 358 здесь, 358. И, соответственно, здесь у нас омега-4 равняется, что? Вот эта величина умножить только на 358. 358 умножить на 2 делить на 3, то есть... 358, э, 3,58 умножить на 2, делить на 3 равняется 2,387. 2,387. 2,387. То есть вот эту ошибку, если мы подправим, повторюсь, сколько это у нас получилось? 4,26. Омега равняется 4,26. То есть V1 равняется 4,26. Два раза увеличиваем, это будет как раз 2,13. Здесь мы, соответственно, что делаем? В1, соответственно, будет у нас 2,13. Умножить на 2,13. И теперь будет что у нас? 500 умножить. 500 умножить на 0,8 умножить на 2. 13 и минус 2000, это равняется 1148, с плюсом 1148, 1148, вот это гениально, все равно не входим. Даже исправив, найдя ошибку 1148 ньютон на секунду, мы все равно туда не въезжаем, а здесь мы просто что увеличиваем в два раза, это будет 2,13. То есть, этот ответ нам надо просто увеличить два раза, это будет, соответственно, 990 ньютон на секунду. Вот такой ответ у нас получился. Все равно расхождение 1148 на 990. Оно, кстати говоря, уменьшилось, расхождение с ответом SDX 1150. 50, а здесь 589. Расхождение уменьшилось, но оно все равно, а здесь оно увеличилось во втором случае. Да, ну вот так вот. Ну, где-то может сидит ошибка арифметическая, но я надеюсь, вы поняли, как это решается. Продолжение, то есть ударный импульс точки F мы вычислим в следующем фрагменте. И нам еще надо применить теорему Карно, чтобы сравнить выражение для угловых скоростей ударных.